Что обсудили «Солерс» и Казанский федеральный университет? Гуманитарная помощь гражданам Сирии. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елена Гатауллина. На сегодняшний день Отечественный автопром переживает непростые времена. В связи с большим количеством ограничений в отношении России, как эту проблему решает автомобильная компания «Солерси», чем ей может помочь?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 Сирия переживает не самые легкие времена. Вооруженная провокация со стороны Израиля и крупнейшее недавнее землетрясение в истории основательно подбило каждого гражданина. 20 февраля Казанский федеральный университет выразил поддержку государству и отправил гуманитарную помощь.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 Вот это Казанский федеральный университет на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь регионам, потерпевшим необратимые катаклизмы и режима военного и чрезвычайного положения. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюс. О том, как прошла Олимпиада для поступающих в магистратуру Казанского федерального университета, расскажем далее. 18 февраля в стенах Казанского федерального университета прошла Олимпиада «Магистриум». Она проводится для поступающих в магистратуру, а также для обучающихся выпускных курсов по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и выпускников образовательных организаций высшего образования из регионов Российской Федерации и стран зарубежья. Сегодня у нас проходит точный тур Олимпиады для поступающих в магистратуру Казанского университета. Она называется «Магистриум». В рамках этого мероприятия сначала заочный был тур, сейчас очный – Люди, которые имеют уже желание поступить в магистратуру Казанского университета, могут это сделать не путем сдачи экзаменов, соответственно, летом, а путем попытки пройти вот такой творческий олимпиадный конкурс. И призер или победитель имеет право выбрать любое, то, которое ему нравится. Призер, соответственно, получает определенное количество баллов, которое равно тому количеству, которое он получил собственно говоря, в рамках Олимпиады. А победителям этой Олимпиады зачитывается 100 баллов за теоретическую часть. Олимпиада «Магистриум» включена в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, и физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Мне сказали о том, что вот проходит такая Олимпиада в магистратуру, что можно попробовать уже на третьем курсе. И я решила тоже, почему нет. Важно, что иностранные граждане, победившие в Олимпиаде, получают возможность обучаться по программам магистратуры в пределах выделенной квоты. Для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, участники должны зарегистрироваться на официальном сайте Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.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 К другим новостям. В музее истории Казанского Федерального Университета состоялась презентация альбома о творческой активности Совета ветеранов Казанского Федерального Университета. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета прошел седьмой международный научно-методический семинар «Совершенствование методики обучения языкам» «Площадка обмена прогрессивной практикой». В Казанском федеральном университете прошел проектный интенсив «Студент-школьнику» в рамках проекта «Пробуй, знай, действуй», где студентов обучали базовым знаниям и умениям в области наставничества и проектной деятельности для последующей реализации социально значимых проектов. Проходила подготовка в несколько этапов. Изучение понятий социального проектирования, разработки и упаковки проектной идеи, всем шагов и презентации проектных идей, подведение итогов. На этом все. В студии была Милена Гатауллина Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!